Когда кажется, что жизнь стала слишком серой и обыденной, а привычные сладости больше не греют душу, настает повод придумать нечто экзотическое и нетривиальное. Вот, как приготовить десерт фламби. В процессе приготовления фламби важно, чтобы ничего не загорелось, кроме самого содержимого сковороды. Подобное действие, конечно, лучше совершать на глазах у гостей, они оценят эффектность блюда визуально, а потом еще и придут в восторг от потрясающего, ни с чем несравнимого вкуса. Досмотришинг вида и я предложу записать список ингредиентов. Нагреваем сковороду на газовой плите, если у вас плита электрическая, пользуйтесь ей, огонь нам понадобится позже, растапливаем сахар на сухой сковороде. Готовые блинчики складываем вдвое треугольничком. Берем щипчики или нечто подобное и обмакиваем каждый блинчик в растопленный сахар одной из сторон. Кладем блинчик на тарелку сухой стороной. В оставшуюся карамель выкладываем ягоды вместе с кусочками сливочного масла. Тушим, переворачивая ягоды легким движением руки. Доливаем коньяк и поджигаем. А сейчас нам понадобится огонек. Доливаем коньячку в сковороду с ягодами и поджигаем, будьте осторожны, не наливайте много коньяка, если вы готовите на несколько порций, лучше разбить процесс приготовления на несколько частей, иначе можно обжечься или что-нибудь поджечь, выжигаем пары алкоголя в течение пары минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. На каждой тарелке у нас по два карамелизованных блинчика. Выкладываем к ним по 50 грамм мороженого в виде шарика. Поливаем все ягодным соусом вместе с ягодками так, чтобы хватило на 4 тарелки. Можно украсить сверху листиками мяты. Угощайтесь и удивляйте. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Блины – 8 штук. Мороженое – 200 грамм. Ягоды – 400 грамм. Вишня – идеальный выбор, коньяк – 80 грамм, сахар – 200 грамм, масло сливочное – 120 грамм, количество порций – 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Я рада гостям!